С каждым годом все более остро встает проблема водных ресурсов на Ближнем Востоке. Все реки и водные источники региона находятся под угрозой, но более всего она стала заметной в случае с рекой Ярмук на севере Иордании. На сегодняшний день река Ярмук, бывшая когда-то важным источником пресной воды, превратилась в высыхающий ручей. Ученые считают, что основной причиной обмеления реки является глобальное изменение климата на планете. Недавние исследования показали, что на Ближнем Востоке с каждым годом, даже в зимний сезон дождей, количество осадков уменьшается. Если тенденция сохранится, то к 2100 году дожди здесь будет выпадать почти на треть меньше. Еще одной из причин повлекших иссушение реки стал бесконтрольный и нерегулируемый забор воды из нее, а также сброс в реку отходов промышленности и нечистот в угрожающих размерах. Ученые опасаются, что если не принять срочные меры в самое ближайшее время, регион может оказаться на грани масштабной экологической катастрофы. Для решения назревшей угрозы нужны объединенные усилия всех жителей региона. Нужны срочные экстраординарные меры, объединяющие людей в одну дружную мировую семью. Ведь никто в одиночку не справится с глобальными проблемами ближайших лет, будь то человек, семья, компания, город или страна. С этой целью и было создано Международное общественное движение АЛАТРА всенародное мировое движение вне политики и вне религии, которое на сегодняшний день уже объединяет сотни тысяч людей более чем из 200 стран мира. Вся его деятельность направлена на дружбу и объединение людей из разных стран через совместные проекты, взаимопомощь, консолидацию усилий в созидательных делах. Нужно исключать все разделяющее людей и изыскивать все, что объединяет людей, делает их человечнее и гуманнее во всех отношениях. Только не люди могут противостоять такому всеобщему, реально всенародному объединению и сплоченной дружбе между народами мира. Цитата из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.